Всем привет! Вам наверняка интересно, какой потенциал у короля демонов Танзера. К сожалению, он был демоном всего лишь пару глав и не показал всю свою силу. По словам Юшера, Танзера мог бы стать куда опаснее, чем Незука или же Мудзан. Построим все по порядку. Сначала расскажу показанные им способности, как демона. Регенерация. Регенерация присущая каждому демону. Как только Тандера стал демоном, он мгновение ока восстановил себя отрубленную руку. А поскольку он унаследовал силу прородителя демонов, то скорость регенерации будет таковой, как у Муцана. Хоть и не сразу, но со временем. В память Муцана. Он перенял воспоминания прородителя демонов. Что это дает опыт в сражениях и знания. Иммунитет к солнцу. Танзера, благодаря своей крови, имеет иммунитет к солнцу, будучи демоном. Это дает огромный скачок развития. Находиться на людей можно теперь ночью и днем. Не бояться от солнца, ничеринских и алых клинков. Получается, что его убить практически невозможно. Ни отрубить голову, ни поджарить на солнце. Магия демонической крови. Сразу сделавшись с демоном, Танзера неосознанно использовал магию демонической крови. Туда входят мощный рев. Настолько сильный рев, что земля под ногами сотряслась и те, кто был рядом, улетели, впечатавшись в стенки. Костяные позвоночники. После мощного рева Танджера отрастил себе длинные вооруженные позвоночники и щупальца. Правда, не показал разрушительной силы, как у Мудзана. но ну, потому что он не в уме был. Тамек из потери крови умудрялся отбивать позвонки. Энергетический шар. Хвостатый демон, накопивший возле рта достаточно чакры, выпустил бомбу хвостатого. Достаточно разрушительная техника. Теперь я расскажу о предположительных способностях короля демонов, если учесть, что он будет в своем уме прозрачный мир. После активации метки, Тандра мог увидеть прозрачный мир, то есть лицезреть поток крови, плоть, мышцы и органы других существ. Между прочим, как только он стал демоном, его метка увеличилась в размерах, что может быть дало скачок в силе. Советую посмотреть видео о метках по подсказке сверху. Дыхание солнца Когда Тандра бился с мутаном, он использовал подряд все стили дыхания солнца. Да, время от времени ему было чертовски плохо, хоть он был с меткой, а сила для дыхания солнца нужна немеряно. А теперь, став демоном, ему не затруднит танцевать танец бога огня. Дыхание солнца самое сильнейшее из всех видов фехтования в карде. С помощью 13 стиля, Муцанов миг был неизвергнут и боялся ее до конца своих дней. В общем, Тандера стал бы обладателем сильнейшего дыхания и, будучи демоном, мог бы дальше ее развивать сотни лет, как делал Кукушиба. аллы клинок. Просто факт, что Тандера может сократить свой клинок в аллы. Для чего же? Ну, если использовать магию демонической крови, возможно вас создать пламенный клинок, который мог бы поджарить кого угодно. Помните магию крови Назука, лечащую своих и поджаривающих демонов? Думаю, Танджера смог бы сделать подобие этого, но намного мощнее. Бесконечный потенциал. Штука, называемая бессмертие в руках Тазика, серьезная вещь. Если его убеждения насчет изменения будут другие, отличим от Мудзана, Танджер развивался бы несколько сотни лет, став самым умнейшим и сильнейшим в мире. И идти в ногу со временем. Ему не составит труда захватить всю Землю, а затем полететь на Луну. Считаю, что самое могущественное существо на Земле, его разве что может быть атомная бомба. Но во что превратится до этих времен Тантера? На этом все. У меня, правда, есть несколько предположительных способностей, но они будут несколько абстрактными и странными. Напишите в комментариях, какой по-вашему потенциал у Тазика. Всем до скорой встречи.